Привет, аудитория! В эту субботу у нас пройдет номерной турнир Bellator 282. Хочу рассмотреть главный бой турниров средней весовой категории за титул чемпиона организации между Гегардом Мусаси и Джонни Эблином. Ну, Гегард Мусаси – это 36-летний голландский боец иранского происхождения. Я думаю, все его знают. Провел в профессионалах 58 боев, 49 из которых одержал победы. Из двух была зафиксирована ничья. 58 боев, Карл. Это, ну, это не стоит говорить, насколько я думаю, он давно выступает в данном виде спорта. Я его помню еще со времен Прайда. Это легендарный боец. У Гегерда за плечами огромный опыт как в средней весовой категории, так и в категориях потяжелее. Побеждал он в свое время такого именитого тяжеловеса, как Марк Хант с абмишеном. Ну, вроде там и Ручак Локса был, если мне не изменяет память. Выступает в показательном, выступал в показательном в тренировочном бою с Федором Емельяненко. После закрытия Прайда выступал он в других известных организациях, таких как Страйкфорс М1 UFC. UFC он показывал отличные выступления на топовом уровне. Но Мусаци это не трэштокер, он не работает на публику. Он популярен за счет ярких выступлений того, что давно варится в этом спорте и набил большую фан-базу. Но он чем-то похож на Емельянька, никогда не использовал трэшток и не ведет себя вызывающим ну, По этой причине UFC, на мой взгляд, не, не видели его чемпионом, точнее не видели больших доходов от его чемпионства. Ну или там были какие-то иные причины, не связанные со спортом. Постоянно морозили и не давали ему титульные поединки, хотя перспективы забрать титул у Мусаси были вполне себе немаленькие. Ну Мусаси не дурак, понял это и ушел в Беллатр, где завоевал... Титул чемпионов в средней весовой категории, вот. А вообще Гегард достаточно титулованный боец, может он похвастаться титулами чемпионов Кейп Парьер в средней весе, титул чемпионов Дрим в среднем и в полутяжелом весах, титулом чемпионов Страйф Форс в, в полутяжелом весе. Короче, боевые навыки этого товарища находятся на топовом уровне и с этим не поспоришь. Ну, Мусаси базовый кикбоксер и чудоист, имеет хорошую стойку, может он побороться неплохо и плазиться в партии. Но все-таки высокого борцы борца предоставляли ему проблемы в этом аспекте. Ну, тот же Роналдо Соуза или Рафаил Лавата. Конечно, с годами боевая кондиция лучше не становится, возраст начинает сказываться на выступлениях Геграда, плюс мотивация уже далеко не та, что раньше, но, тем не менее, Мусаси чемпион. И пока этот титул забрать его не могут, хотя крайняя позиция была достаточно серьезная. Его, его, его, его, соперник, кто там? Да. его соперник Джонни Эмблин, 30-летний боец из США. В профессионалах он провел гораздо меньше боев, чем Мусаси, а именно 12. Ну, при этом во всех поединках он держал победы. Является он базовым борцом И в этом аспекте он смотрится достаточно неплохо В принципе, за счет своей борьбы и грэпплинга Джонни выигрывает поединки Есть у него кое-какая стойка Но в этом аспекте есть куда двигаться В Билатере он идет на стрики С 7 побед подряд И поэтому ему дают титульный бой ну, Хотя, на мой взгляд, еще рановато Выходить на противника такого уровня Учитывая, что кроме Джона Солтера его по своему списке Некем больше похвастаться В принципе, нету там именитых бойцов ну, по поводу боя могу сказать, что в росте преимущество на 3 сантиметра будет у Мусаси. Также рук будет на 5 сантиметров больше у Гегорда. Но Эблин это природный полутяж, у которого неплохо получается скидывать вес до средней весовой категории. Он достаточно большой, и поэтому Джонни будет более тяжелым и крупным в этом бою. Учитывая его стиль ведения боя, вполне вероятно, это может доставить проблемы Мусаси. Но Опять же, в уровне позиции и в опыте между соперниками просто пропасть. У голландца уже были в карьере бои с соперниками, превосходящими его в мощи. очень вероятно, что Мусаси сможет нивелировать это преимущество своего соперника. Да, граунд энд паунд у Эблина очень опасный, но и Мусаси вполне может провести болевой на нижних этажах. В ударке явное преимущество тут будет на стороне чемпиона, мне кажется. Поэтому я думаю, что Джонни сделает все-таки ошибку в бою, которой Мусаси воспользуется, чтобы завершить поединок досрочный. Коэффициент на это 2-1. Ну, единственное, что меня смущает, это моральная кондиция Гегерда. Если он не найдет мотивацию настроиться на победу в этом бою, то вполне может проиграть. Но, вероятнее всего, во второй половине боя или решением Первую половину Мусаси, а то весь бой вполне может вывести тупо на опыте и навыках. Ну, коэффициент на победу Эмблина решением судьи 8,5, что очень заманчиво. Ну, я же посмотрю весы и после сделаю ставку. Ну, это мое видение боя. Вы же подписывайтесь в телеграм-канал, ссылка находится в первом закрепленном комментарии под видео. Там я в пятницу выложу ставку на этот бой, возможно, на другие бои Беллатора, если они мне будут интересны. Вот. Ну, подписывайтесь, чтобы не пропустить этот пост. А также подписывайтесь на YouTube-канал, стараюсь сделать для вас адекватную аналитику, показывать интересные коэффициенты, на которые есть возможность ну, хорошая возможность поставить и заработать. Ну а так подписывайтесь на канал. До следующего видео. Пока. Также пишите комментарии под видео, мне очень интересно было бы их почитать. Все, до следующего видео.